Здравствуйте, уважаемые гости. Рад, что вы все так пришли, нашли свое время. Значит, на самом деле по поводу приема будет все весело и страшно, и как он будет проходить, понятия не имею. Серьезно. Порядок приема изменился, он изменился очень сильно, он изменился. На первый взгляд, вроде бы нет, но есть один момент. А, кардинальные изменения – это, конечно, приоритеты. А я вам сейчас просто два слова. потом Я, я предлагаю сделать следующим, следующим образом. Да? Я просто два слова именно про конву, общую конву приема. А потом мы с вами пробежимся, где искать информацию, так называемое наше занятие школы абитуриента». Кто-нибудь предыдущий вообще где-нибудь смотрел, не смотрел? Это шестое занятие будет. Кто-нибудь в курсе, что это такое, нет? Не в курсе, да? Значит, а, смысл в чем? А, это вот как в рамках дней открытых дверей, да, тематических. Я очень долго думал, сталкиваемся каждый раз с тем, что каждый новый прием это как новое прочтение классики. Да? И э, мы э, решили сделать такие тематические э, вещи назвали это условно школу-абитуриента, где освещаем э, определенные аспекты пошагового поступления в ВУЗ. В любой ВУЗ, не только в наш. Э, пытаемся понять, что же там написано в нормативных документациях и тому подобное. Вот сегодня такое финальное э, занятие. Э, они все записи у нас можете посмотреть, и на финальном Дни открытых дверей, вот 21-го, о котором уже было сказано. Я это все дело так закруглю. Да, так что, если хотите, можете приходить еще. Так вот, значит, прием. Поднимите руки, кто собирается поступать в этом году. Большинство, да, вот так или иначе. Значит, прием в этом году. У нас в Московском городском начало приема с 15 числа, с 15 июня. А, на чем хотел а, сакцентировать ваше внимание прежде всего? Прежде всего хочу сакцентировать внимание на том, что а, при подаче документов, да, документы вы можете подать лично, можете подать дистанционно. Дистанционно можете подать через сайт, на сайте будет специальный кнопочка, прям нажать. Подать документы вы туда подаете да? можете подать э, почтой россии э, там курьером и тому подобное а можете сейчас э, активно рекламируется вот этот вот супер супер супер сервис госуслуги как он работать будет не знаю честно ничего не могу сказать про него ни один вуз его еще не видел в современном виде. В прошлом году было очень много проблем из-за госуслуг. Очень много. У нас в нашем вузе порядка тысяч человек не смогли поступить из-за некорректной работы госуслуг. Обещают исправить. Что будет, не знаю. Значит, в чем, на что хочу обратить ваше внимание? Самое главное. Самое главное отличие то, что в этом году вы подаете одно заявление в вуз. Только одно. Но в этом заявлении вы перечисляете все программы, на которые хотите поступить. То есть, если раньше на каждую программу вы писали отдельное заявление, да, то теперь вы подаете одно заявление, в котором перечисляете все, куда вы хотите поступить. А дальше самое сложное. Самое сложное заключается в том, что, перечислив эти программы, вы должны будете а, проставить так называемые приоритеты. Что такое приоритеты? Это, а, условно говоря, ранг каждой программе а, по степени того, насколько вы хотите там, в первую очередь быть на нее зачисленного, во вторую, в третью и так далее. То есть вы должны будете их проранжировать. И а, после того, как все документы, соответственно, будут приняты вы можете это сделать сразу можете сделать чуть попозже когда вы предоставляете оригинал мы сейчас говорим про бюджет потому что наверное все-таки всем интереснее поступить на бюджет есть те кому не интересен бюджет а интересен наоборот платная вот просто интересно ну без экзаменов на платно без если вы просто ЕГЭ на минимальные баллы сдали вы уже поступили да да, да, да. То есть как бы вопросов нет. А, на плат... вот, а, зачисление на платное, оно все просто. Вы по ЕГЭ набираете минимальное количество баллов по каждому из предметов. Да? А, на каждую программу каждый вуз отдельно устанавливает минимальное количество баллов. Да? У нас самый маленький балл ⁇ это 45 по некоторым предметам на некоторые программы там доходит до 60 но если вы набираете по каждому предмет минимальный балл вопросов нет вы можете прямо сразу прийти я я я на самом деле понимаю вопрос знаете какое нервное состояние у вас будет летом это такой драйв когда вы а, будете думать о суициде об убийстве о том, что вообще жизнь тлен, и вообще хочется от этого избавиться. Давайте я лучше заплачу и буду спать спокойно. Я знаю, что я зачислен, не буду вот эти вот рейтинги там, вычислять, куда меня зачисли, там, в какой вуз. Все, я, я пришел, там, я не знаю, числа 25-го, аттестат у вас вы получили, да, пришел, отдал аттестат, написал заявление, заключил договор и уехал отдыхать на все лето. Все нормально. Отлично. Я, я прекрасно понимаю, да, были такие случаи. У нас, у нас были случаи, даже знаете какие, когда люди приходили, подавали на бюджет и на внебюджет. Ну, вообще, в принципе, советую делать это сразу же, чтобы 20 раз не ездить, да, и не забыть, что вы там, были случаи, когда э, кто-то там думал, что подал на внебюджет, а на самом деле не подал. И потом такой вот... 1 сентября приходят говорит, вы меня зачислили. нет. были наоборот, были те, которые в октябре приходят и говорят, я у вас никуда не поступил, документы хочу забрать. Но начинаем смотреть, это «А вы учитесь, в смысле, а что меня зачли, о, здорово, пойду родители обрадую, а то меня уже выпороли там, я не знаю, вот. а ну, бывает такое лето, это в летом будут невменяемые все. Сотрудники приемной комиссии прежде всего, понятное дело. Да? Мы круглый год не вменяем, это нормально. Соответственно, да, что, нужно, что происходит в таких ситуациях? Были случаи у нас, действительно, когда человек вот подал на бюджет, потом перепсиховал, заключил договор, заплатил деньги, потом поступил все-таки на бюджет на эту же программу. Да? Ну, возврат оформили, все нормально. Такое тоже бывает. Просто нервяк. Вот-вот. Вот это вот, да. Поэтому я прекрасно понимаю этот вопрос, да, если кто-то хочет, то, соответственно, запросто может. С внебюджетом все просто. С бюджетом все сложно, потому что, потому что непонятно. Непонятно самое главное а, вот в этой а, системе, то есть вы а, выбираете программы, да? вы эти программы ранжируете, вы предоставляете оригинал документа и ждете но ну, можете сразу можете потом там смысл какой а, у нас идет а, единая форма в этом году кстати Единые сроки приема на весь бюджет и на очную, научно-заочную-заочную заочную форму. То есть вы подаете документы до просто подача документов у нас идет до 25 июля. Соответственно, до 3 августа у нас идет подача оригиналов. Мы говорим про общий конкурс. Если вы идете там по квотам, по льготам, то, соответственно, это делается раньше, это делается до 28 июля. Да? А, то есть до 3 августа вы должны определиться, самое главное отличие от прошлого года, в какой ВУЗ, не на какую программу, в какой ВУЗ вы предоставляете оригинал документам. А дальше в этом ВУЗе, в соответствии от приоритетов, начинается вот это, вот как я и называю, рулетка-казино. В чем суть рулетки заключается? Что э, я, например, там условно говоря, да, Первый приоритет поставил на физику-математику, вторую э, программу я поставил, там, допустим, на э, русский язык литературы, третью на историю. Да. Если вы проходите э, по баллам среди всех остальных на физику-математику, у вас первый приоритет, вы зачисляетесь туда. Если вы по первому приоритету не проходите, у вас смотрится второй приоритет. И так далее, пока вы не попадете на бюджет, либо вообще не будете зачислены никуда, соответственно. Да? То есть а, от вас ничего не зависит, и поменять приоритеты, самое главное, нельзя будет. Вот вы их как поставили при подаче заявлений, до 25 числа, до 25 июля, пока еще прием документов идет, вы можете ими там поиграться и тому подобное. Но как только прием документов закончился, то есть знаете, как вот в казино, пока крутятся ставки делаются, потом все, ставки сделаны, больше ничего менять, вы просто ждете, куда-то вас зачислят, наверное. Для того, чтобы поменять приоритет, вы, соответственно, вносите изменения в заявление. То есть, я не знаю, как это другие вузы делают. Да, у нас в, просто в личный кабинет вы заходите, нажимаете там изменить приоритет, да, у нас когда начинается приемная комиссия, да, когда при, уже приемная компания, мы обычно дополнительно делаем шпаргалки, ролики, там их выкладываем э, в сети, как это вот сделано, потому что, еще раз повторяю, вы впервые, скорее всего, с этим, даже не скорее всего, вы точно впервые с этим столкнетесь, как и мы, и когда мы с чем-то сталкиваемся первый раз, ну, хочется понять, как это работает. Ну, желательно на пальцах, мы постараемся это сделать, но ну, если что, как бы обращайтесь, не вопрос. Да. И вот дальше, соответственно, до 3 августа предоставления оригиналов в тот вуз, который вы хотите, 9 издания издание приказов на зачисление на бюджет. На внебюджет потом, чуть позже, можно будет еще заключить договор и тому подобное. И вот этот вот крутящийся барабан, вот эта лотерея в какой-то степени, Но потому что я ставлю, когда приоритеты, я еще не знаю, как у других с баллами. Шансы как таковые да, оценить сложно. У меня список не полный. Он будет самый нервный. То есть здесь нужно, я не знаю, там, запастись валидолом, там, водкой, кому что больше нравится. Постараться убрать от себя колющие, режущие предметы и прочие-прочие вещи. И, ну а дальше, соответственно, дождаться зачисления на бюджет или, соответственно, заключить на вне бюджет. В этом году самое большое одна из самых больших опасностей, кроме вот того, что я сказал, это заставить себя, какие это называю, не дергаться. Что я имею в виду, когда, знаете, начинает, а давайте я сюда положу оригинал, а потом нет, я в другой вуз, а теперь вот в этот. Вот, вот это вот чехарда, Нет, если вы любите фитнес, вопросов нет. То есть бегаем, но ну, в Москве бывают пробки. Имейте в виду, у нас были такие случаи, когда человек из одного вуза забрал оригинал документа, вез к нам и не доехал. Там он уже не прошел, к нам еще не пришел, не поступил никуда. Поэтому как бы вот, ну ну да, бывает и такая тема. Да? И э, такой вот как бы совет, э, соответственно, обращайте внимание, что говорят приемные комиссии тех вузов, куда вы поступаете. У меня в вот, нашей приемной комиссии специально заказал картину Вася Ложкина называется мы не о нем". А когда говорит, а вот в других вузах, там, ну, в других вузах мы правила приема ВУЗ устанавливает каждый свои. Да, есть, естественно, рамки, но там очень много может быть нюансов. Да. Соответственно, где и как пользоваться для того, чтобы. Принформирован, значит вооружен. Разобраться с правилами приема можно, но я не знаю, это приблизительно, как там не, собрать а, пазл «Черный квадрат» Малевича, а, состоящий из 8 тысяч элементов. То есть, говорят, пазлы успокаивают, меня они... Не буду говорить, что они со мной делают. Вот. Поэтому, значит, давайте сейчас вот немножко про сервисы да, расскажу, а потом вопрос-ответ, потому что, еще раз говорю, поступление – это дело индивидуальное. У каждого из вас есть какие-то свои нюансы. Есть, во-первых, вот здесь вот… Девчонка, кстати, с приемной комиссией, можно там с ними пообщаться, могу сейчас еще и здесь. Да? Значит, информация, где ее искать и чем пользоваться, что облегчает вам жизнь, на что обращать ваше внимание. Значит, что делает приемная комиссия на самом деле? Приемная комиссия выполняет три основных функции. Она информирует вас, она принимает у вас документы да, и поддерживает с вами связь, чтобы, если что, там, быть в доступе, то все пятое-десятое. Значит, что является основным элементом для информирования, это сайты вузов. Пожалуйста, я думаю, вы уже этим занимаетесь, но тем не менее, во время приема, в том числе, там прям в закладке себе отметьте, сайты тех вузов, которые, сайты вузов, именно сайты вузов. Это основной момент, потому что есть справочники, есть там каталоги вузов, все что угодно, а за них... ВУЗ, как правило, не несет ответственности в плане того, что какая там информация, где вы ее находите, я не знаю. До сих пор, а, сейчас скажу, где-то на просторах интернета гуляет расписание внутренних вступительных испытаний за 2017 год. Человек устроен таким образом, что когда я вижу расписание, я шапку особо не читаю, что это 2017 год. И вот у нас каждый год, с 2017 -го года, я уже там нашим сотрудникам, которые в эти управления работают, говорю, ребят, найдите мне это. Вот". Я уже замучился отвечать, что нет у нас там экзаменов в этот день, в этом корпусе, там, от таких. Вот как они на него выходят, на сайте этого нет, ну, где-то гуляют. Да? А вот официальный сайт, Вот это вот наш сайт, если заход... кто-нибудь заходил на наш сайт, кстати. Хорошо, радует уже. А, то есть, прям в закладочке себе закладываете да, основные сайты вузов и на них, соответственно, смотрите. Значит, на сайте есть две вещи. Есть обязательная информация и есть, соответственно, дополнительная информация. Обязательная информация – это та информация, которая а, требуется законодательством. Лицензия, аккредитация, правила приема, нормативная документация, вот вся вот эта вот вещь. А, дополнительная информация это информация которая касается описания образовательных программ на да, там а, какие-то базы партнеры и тому подобное а, и соответственно обычно но ваше дело а, от этого на самом деле с одной стороны качество вуза никак наверное не гарантирует но тем не менее я обычно говорю что нет смысла обращать внимание насколько а, вуз ну как вам сказать не то чтобы открыт, не открыт, дружелюбен к вам. Вот. Это, знаете, как я всегда говорю, вот э, есть одна такая интересная вещь. Вот вы вот сейчас ходите по дням открытых дверей, да, там выбираете. У вас в голове может быть просто вот каша. Вот каша, вот э, эти вузы... Э, вообще в каком вузе находитесь? Написано, отлично. Со шпаргалкой вспомните, отлично. То есть не выбрасывайте. Выбросите, уже забудете. Потому что, ну, серьезно, да, вузы, вузы часто путаются, особенно по аббревиатурам. У нас есть брат-близнец, как я его условно называю, МПГУ. Есть МГПУ, есть МПГУ, да, и тут педагогический, и тут педагогический, и это московский, и это московский. Да. Один только городской, второй государственный. А, и и очень, очень часто путают. Он к нам в приемную комиссию иногда приходят люди, там начинают заполнять, типа вот там, да, там, да, мам, я вот там это, или еще интереснее, да, там кто-нибудь, вот, да, я сейчас это в МПГУ, я говорю, нет, в МГПО. А какая разница? Ну, как сказать, ну, есть разница, да, в общем-то. Это разные вузы, да. Поэтому а, здесь вот такая вещь, которая иногда может цеплять вот какие-то мелочи. Вы пришли, там, приемная комиссия, он сидит. Здравствуйте. Что у вас есть? Ну, хорошо. Информация на сайте. Они серьезные. У них все здорово по-серьезному относятся, сами себе не улыбаются. Солидный древний вуз. Я туда пойду. Или наоборот скажу, что вампиры. Не пойду. Ну, что-то такое. мало У меня одна дипломница рассказывала, почему она пришла к нам. Она говорит, я захожу у вас на тот момент, когда она зашла, говорит, а у вас играло наше радио. А я люблю русский рок мне понравился. Говорит, я давай здесь останусь. Ну, вот, смотрите так. Ходили, сравнивали, там, пришли, так увидели, ну, это круто прикольно да? они они разговаривают и не кусаются нормально что хорошо тоже вариант так вот э, вот это вот субъективная вещь но иногда пересиливать просто обращайте на это внимание насколько заморачиваться а, на сайте вуза из-за а, нормативных требований очень много информации и ее очень сложно как-то там вот донести но тем не менее да на что я советую обращать внимание это просто советы это не аксиома боже упаси я вообще ничего тут не понимаю а, удобство поиска информации насколько вам информацию на сайте которую вы хотите легко найти нелегко найти а в состоянии стресса вы не найдете ничего сразу говорю вот серьезно это вот знаете как а, я иногда захочу так вот холодильник открываешь стоишь смотришь и говоришь а вот ну, масло есть вообще и тут вдруг подходит жена и прям вот так вот опа так вот же она только ты как это делаешь да? Я не знаю, как ты это делаешь. Это та же самая... Нам звонят во время приема, говорят, меня нету в списках. Вообще нету. Прям список открываешь, вот. Ой. Нет, бывает вторая ситуация, когда звонят, шумят, а меня нету в списках, вы сволочи, мошенники и тому подобное. Там. Начинаешь выяснять, вот я в институт детства подавала документы. Говорят, Нет института детства у нас. В природе не существует. Это как раз вот МПГУ Ленинский. И пауза типа, ой, да какая разница, вы все равно педагогические, вы тоже мошенники. Ну, хорошо, да, ну тоже мошенники, что, ну, мошенники. Значит, полнота информации, насколько ее информация вообще представлена полностью, не полностью, и легко найти, нелегко. А насколько она вам понятна, а есть ли там вообще обратная связь. Я сталкивался с некоторыми вузами, где... Uh, пока найдешь uh, телефон или как вообще связаться, по сайту полазишь, квест тут еще бывает. Да? Значит, uh, ну, вот, например, uh, вот как раз uh, если я ничего не путаю, это как раз Ленинский сайт, описание. Uh, сейчас. Педобразование. Настройный язык, наверное. Ну, как, как представлено описание на сайте а, программы, а, это дополнительная информация, она не обязательная, но тем не менее. А, вот у нас, собственно, структура сайта о программе, чего будете изучать. Кто будет преподавать и тому подобное. Это просто как примеры. Да? А вот она основная информация, если вы знаете, это вот вообще страница, у вас, ваша должна быть для нашего вуза, по крайней мере, посадочная. Вся основная информация по приемной комиссии, вот там, структура приема, какие программы есть, как ее подобрать, ля-ля-ля-то -ля поля. Да? А, то есть сайт это основная тема, с чего вы должны начать вообще знакомиться с ВУЗом. И более того, да, вы когда будете выбирать, скорее всего, вы будете просматривать эти сайты, они будут меняться, обращайте на них внимание. Это МГППУшные сайт Здесь просто вот есть список большой, то есть просто как примеры, что сайты на самом деле у вузов разные. И, кстати, обратите внимание туда же, раз сайт вуза. Вот. Два сайта вуза, три сайта вуза, они по цвету даже отличаются. Это к вопросу о том, что когда вот нам звонят, типа в Ленинске подали документы, да, или там в МГППО, звонят нам. Сайты, а мы, вот а, у меня Сотрудники, они сразу, когда понимаешь, что-то идет не так, они сразу задают контрольный вопрос, сайт какого цвета? И все сразу становится понятно. Там говорят, ну, вот синенький такой. Хорошо, окей, синенький это вот этот, скорее всего. Это не наш сайт, это к нам не имеет никакого отношения. Да? Значит, прием документов. То есть, часть первая – это информирование. Основное информирование идет на сайте. А, прием документов, госуслуги и есть на сайте вузов. Про госуслуги ничего говорить не буду. Не знаю, как они будут работать. А, ну, как бы все ими, ну, не все, там те, кто пользуется, знаете, как они хотя бы выглядят. А, что это такое, не знаю. Значит, личный кабинет абитуриента а, будет открываться вот такое у вас окошечко где вы э, проходите регистрацию, заводится с запись записи, прям по пунктам начинаете вносить свои данные, выбираете заявление, оно у вас формируется автоматически. Потом этот личный кабинет абитуриента, если вы остаетесь у нас, он становится личным кабинетом студента, в котором вы потом в дальнейшем можете заказывать справки, там, я не знаю, выбирать курсы, все что угодно. Он остается за вами. А поддержка связи. Поддержка связи идет по двум составляющим. Либо по инициативе поступающего, либо по инициативе приемной комиссии. И здесь есть нюанс. Когда вы э, связываетесь с нами, вопросов нет. Ну, в плане того, пожалуйста. Но, вот когда идет со стороны э, приемной комиссии, здесь есть один интересный нюанс. Вот этот сейчас не сейчас это давно началось а в прошлом году ухудшилось, усугубилась ситуация что вы наверняка сталкивались с такой вещью что вы должны давать согласие на обработку своих данных и согласие на распространение своих данных а, вот это очень плохо почему очень плохо Просто добрый совет, не то, что я прямо призываю к этому и тому подобное. Не заморачивайтесь, давайте всегда согласие и на распространение, и на обработку. Почему? По той простой причине, что если вы не даете согласия на обработку данных, во-первых, мы вас не зачислим. С ручательством, говорю. Сталкивался сколько угодно. Почему? Потому что а если когда вас когда вы подаете документы ваши документы не остаются в вузе на самом деле почему потому что существует система федеральных баз мониторингов приемных компаний вузов мы ваши данные передаем федеральный реестр в том числе да мы издаем соответственно там приказы о зачислении. Передаем данные для назначения стипендии и тому подобное. То есть это все как бы для вас. Я каждый раз задаюсь таким риторическим вопросом, зачем вы ограничиваете распространение своих данных. ВУЗ не будет передавать чужим людям, потому что в функциях этого нет. Кто-то мне говорил, я не хочу, чтобы мои данные передавали там не в ФСБ, в прокуратуру и тому подобное. А для этого как раз ваша согласие не надо. В законе четко написано, что мы обязаны это делать, даже если вы не согласны. Все нормально. Поэтому как бы, а, это очень, я почему так говорю? Потому что согласие в современном ви виде существует, оно достаточно большое. То есть вам будет предложен текст, да, и а, есть вот такие вот вещи, когда вы галочками отмечаете, какие условия вы ограничения можете установить, и там, или, соответственно, не установить любое ограничение имеет за со собой последствия. Я не знаю, это не наша придумка, не знаю, к счастью, к сожалению, но есть ограничения, при котором я, например, я даю ограничения, да, и человек пишет внутреннее вступительное испытания, а я не имею права даже работу эту проверить потому что ограничение стоит зачем как бы логики в этом нет не вопрос логики в принципе системе образования осталось мало просто нужно принять это как данность и смириться до да? живем рефлексами но как только вы что-то ограничиваете вы должны понимать что будут последствия и не в вашу пользу ни один вуз в стране ну я не знаю может быть какие-нибудь не государственные коммерческие только не заинтересованы в том чтобы что-то сделать с вами там выписать на вас кредиты да? там, я не знаю а, закинуть как эта штука тиндер до да, называется на ваши данные туда еще что-то такое зачем во первых это законодательно запрещено делать вузом там все просто есть. То есть на это обращайте внимание а, соответственно Uh, да, это дополнительные возможности, да, какие еще цифровые есть, у каждого ВУЗа есть цифровые uh, вещи в части социальных сетей, у нас вот приемная комиссия, это группа ВКонтакте, пожалуйста, можете туда писать, звонить, все что угодно, uh, есть мессенджер. Вот он здесь вот в таком в нижнем углу такой вот выскакивает и если вы на сайт захотели вы наверняка его видели это когда лень вам что-то искать вы можете сюда написать сообщение оператор это увидит там живые люди кстати это не чат-бот я это к чему к тому что у наших людей есть какой-то интересный прикол Искусственный интеллекта никогда не будет у нас в стране, потому что, как только мы встречаемся с роботизированными системами, мы хотим их подколоть. Да, там, железяка тупая, да, вот, э, пошел вон отсюда, да, а потом так, э, раз, прилетает бан, что вас заблочили, типа, а в смысле? Ну, ребят, ну... Вы нас послали, мы вас послали, у нас любовь взаимная, все хорошо, все замечательно. А... И второе следствие, то, что там живые люди, иногда там в 2-3 часа ночи могут не отвечать. Бывали такие случаи, когда типа «вот вы мне не отвечаете» почему я все воскресенье в воскресенье отвечаем ладно это здесь не так страшно а там ночью я вам написала нет люблю рассказывать эту историю это было правда для при поступлении в колледж когда одна девочка подала 120 заявлений на одну и ту же программу и мы начинаем, ну, заглючила, не заглючила, интересно же, что такое. Связались с девочкой, типа, а в чем дело? Она говорит, я подала заявление. Нет, бивка никакая не пришла. Я еще раз подал Все воскресенье подавала. Ну, хорошо, хоть воскресенье. Да, потом. Устала, наверное, что-то там подано. То есть, ну, вот эта вещь есть, она работает. Еще раз говорю, это за, за других не скажу. У нас это работает штука. Значит, у нас с началом приема начинает работать мобильное приложение. Называется «Поступая в МГПО. можете скачать его на, на свои смартфоны, где будет отображаться вся ваша оперативная информация, связанная с тем, куда вы подали заявление, какие у вас заявления, в каком статусе. То есть достаточно удобно, она синхронизирована с базой приемной комиссии. И, соответственно, здесь вы тоже можете обращать на это внимание. Да, там Скачали, посмотрели еще раз говорю за других не скажу кто-то там начинает это тоже возможно делать но у нас это работает не первый год уже колл-центр у нас специальный кол центр начинает работать с начала приема сейчас пока а, можно просто звонить по контактам и э, это многоканальная связь да? лучше колл-центром пользоваться почему потому что бывают случаи когда вы там звоните на обычный номер а он перегружен говорит, дозвониться невозможно там все дела да вы нас не любите у вас и так эмоций много будет а, на это тоже нужно обращать внимание значит и а, по поводу звонков вы когда подаете заявление пожалуйста совет во-первых оставляйте актуальные телефоны свои контактные данные я не смогу с вами связаться если вы дадите левый номер потом вы же будете обижаться что вас никто не предупредил не прозвонил и тому подобное а, соответственно да вот такие вот финальные советы вы помните одну вещь что поступление это прежде всего в ваших интересах и если вы не будете проявлять инициативу, вы теряете, как сказать, стратегическое преимущество по, по отношению к другим абитуриентам. Это конкурс все равно. А если вы не проявляете инициативу, то как бы, ну, а, знаете, как это... Принца можно долго ждать, но лучше ему просто позвонить и написать. Я не принц, не. Упаси Бог. А, Даем согласие на распространение обработку персональных данных. Последствия плохие. Законодательство в этом отношении далеко от совершенства, но у меня уже не первый год бывает случаи. Вот, кстати, вот яркий пример, когда родители не дают согласия в школе на передачу результатов данных ЕГЭ в федеральную базу. Последствия ребенка не зачисляют в ВУЗ потом, потому что ВУЗы обязаны из этой базы получать эти данные. Я не смогу их получить, считайте, что у вас ЕГЭ нету. Реально такое было неоднократно, уже второй год с этим сталкиваюсь. Никто из родителей не может мне объяснить меняемо, зачем дают согласие на запрет, что в этом такого. Ну, как бы, ответ был одной мамы, что... У нас было это право, я решил им воспользоваться. Ну, логика в этом, конечно, есть, но последствия... Так... Указываем актуальные данные. Да, данные неактуальные. Соответственно, мы с вас не найдем. Находимся в доступе, желательно. Ключевые особенно моменты, когда там вот завершается там выстраивание рейтинг, все остальное. Потому что не дозвониться, не дописаться и тому подобное. На всякий случай для вашего спокойствия, если хотите, запишите контакты для идентификации, забейте это в свой номер телефона и тому подобное. Почему? Потому что есть такая фишка. Это действительно очень большая беда современности. кому мошенники звонили? Согласитесь, когда э, идет звонок с неизвестного номера, желания отвечать на него нету. Вспоминается сразу известная уже ставшая история э, про одного мужчину, который заблудился, потерялся, его искали, звонили ему на номер, но он на незнакомые номера не отвечал. Но ну, его потом нашли там суток через пять, и когда спросили, ты, ты что не отвечал, он говорит, Это незнакомый номер, я брать не буду. Вот, поэтому, э, если вам так проще, вас вам еще дополнительно э, вот э, я понимаю, что все, конечно, которые, люди, которые пришли к нам здесь, сюда, вы только к нам будете поступать и больше никуда. Все, ну я уже знаю, что вы. вы же не можете меня обмануть, да. Вот. А если по-серьезному, естественно, вы будете вы имеете право в этом году также поступать в пять организаций, с каждой из которых из вас будут писать, звонить. Это помимо мошенников. Мы тоже мошенники, но мы другие мошенники. Вот. И вам, естественно, захочется этот телефон выкинуть куда-то, я не знаю, там. это еще добавит стресса, вопросов нет, но тем не менее, ну, вот как, как себя частично обезопасить, там, например, это вот либо идентифицировать. Обычно у нас номера плюс-минус не меняются. Да, там, хотя бы основные какие. И, соответственно, на этом ну хоть как-то попытаться успокоиться, что это не образовательный кредит. Ну, образовательный кредит это еще ладно, а то, что там, знаете, там, вот, вы знаете, там, вот ваш ребенок поступил на внебюджет и уже оплатил его, да, у вас кредит на 5 миллионов. Переведите срочно, это, наверное, мошенники. Ну и понеслась. Вот. Это вот такая канва, на что обращать внимание, с чем вам придется столкнуться.